Что же купить во время скидок? Один ютубер рассказывает, как же хороша т 55 м 1 другой чуть ли не в состоянии оргазма, кость стоны, повествует нам о волосатом леопарде. А в итоге вы стоите перед обильным выбором всего нахваленного и все равно не уверен в своем выборе. И чтобы вы не оказались той самой старухой у разбитого корыта с XM1 в руках, я расскажу вам о самых, на мой взгляд, рациональных инвестициях в War Thunder. И перед тем, как мы поговорим, что же все-таки лучше всего приобрести во время скидок в War Thunder, Давай там подписочку оформил, Лукас прожал коммент, оставил. Тебе как бы бесплатно, а мне приятно. И хотелось бы мне начать, конечно же, с того, что улитка на свое десятилетие проекта щедра как никогда. Но скидок на пакетную технику я, например, пока все еще не наблюдаю. Но, скорее всего, они будут уже после 7 ноября. А зайдя в магазин War Thunder, я увидел вот это. Пакеты с прототипом TT4 и немецким Шерманом. За сколько? За 60, мать его, евро. Да, это жестко. Причем покупка прототипа вообще абсурдна, так как имеет он всего лишь второй ранг и какие-нибудь особые боевые задачи под батл пас вы уже на этом танке не поделаете. Самое забавное, что есть эти сыновья маминых подруг, которые покупают эти нафоры и на момент записи немецкого шермана уже нет продажи. А к выходу этого ролика прототип 3-4 скорее всего уже тоже пропадет. Но давайте ближе к теме. Покупка техники в игре зачастую происходит максимально просто. Тебе понравился какой-нибудь танк, ты его купил, может быть даже посмотрел какой-нибудь обзор перед этим. И вроде как бы все, играй, да наслаждайся. Но мы иногда не задаемся вопросом, сколько же сгоревших пуканов стоит за такими покупками. А все из-за того, что игроки, чаще всего это новички, не сильно задаются вопросом, что это вообще за техника и смогут ли они на этой технике нормально играть. Именно по этой причине речь сегодня пойдет не о рем-танках, самолетах, кораблях, ведь покупка премиум зависит также не только от вашего скилла или финансового состояния или финансового положения, а также от целей, которые вы преследуете. Цель может быть, например, фановый танк, танк для хорошего заработка серебра, танк для прокачки ветки или просто танк, который вам не сильно быстро надоест и вы на нем будете еще очень долго играть. Также не стоит забывать, что премиум танк это не что-то сверхуникальное. Наоборот, это чаще всего какой-то клон, который вы в той или иной Модификации можете найти и в регулярной ветке развития. Есть конечно же и уникальная техника, не имеющая аналогов. Если тебе такая техника интересна, то вот тебе подсказочка в правом верхнем углу экрана на тематическое видео. Так вот, премиумная техника это по сути техника по дефолту имеющая талисман и x2 коэффициенту заработка монет. Если у вас нет проблем с серебром и все упирается только именно в прокачку, что очень редко, то как вариант можно купить и талисман. Конечно же именно на ту технику, которая вам сильно понравилась. Например, мне очень сильно понравился бегать Панцер 57 с БР 9.3, и весь остальной 6 и 7 ранг у меня не прокачан. И хочется как бы уже побыстрее дойти до вторых Леопардов, оплатить 8-9 тысяч голды на премиумный Леопард, который в буквальном смысле дублирует технику из основной ветки, мне как бы вообще не хочется. Вот тогда можно уже и задуматься о приобретении талисмана. Но все-таки талисманы, как по мне, даже с 50% скидкой слегка дороговаты. И покупать их я рекомендую только если вы на все 100, 200, 300% без какого-либо сомнения уверены в своем решении. Ну а самым лучшим, самым рациональным решением будет, конечно же, приобретение премиум аккаунта. Например, на год всего лишь за 75 тысяч голды. Если у вас туго с деньгами, можно купить, например, на 3 месяца или на полгода на сайте улиток, также с 50% скидкой. Кстати, премиум аккаунт 2 раза на полгода стоит немного меньше, чем один раз на год. Может быть, это, конечно же, связано с тем, что я живу в стране, где основной валютой является евро. Эм, тут я не уверен. Это вам лучше самим у себя проверить. Если что, калькулятор вам в помощь. В общем, приобретая премиум аккаунт, вы ведь по сути делаете из простого танка премиум. И теперь вы не привязаны к, к одному и тому же танку на ближайшие 200-300-400 боев. Естественно, комбинация с премиум аккаунта и премиум танка намного лучше. Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что наступит момент, когда игра... На одном и том же, пути и полезном и прибыльном прем-танке вам поднадоест. Или вы просто прокачаетесь так далеко, что оно просто перестанет подходить с этап более высокого бейра. Именно по этой причине я лично топовые прем-танки, э, как рациональную покупку, лично для меня не рассматриваю. Не только потому, что они со временем приедаются и надоедают, но также из-за того, что чаще всего это какие-то клоны. А давая пачку бачей гайджинам, все-таки хочется получить что-то оригинальное. Да и сам геймплей на притопах не тот, чтобы новички или даже средние игроки могли спокойно учиться играть. Там и у профиков довольно-таки часто подгорает. Чего ожидаю лично я, это конечно скидки на пакетную технику. Вот там есть несколько уникальных агрегатов, которые бы я хотел приобрести. Скидки на пакеты будут скорее всего уже после 7 ноября. Также можно ожидать и скидок на само золото. Но это не точно. И если они будут, то я бы на вашем месте задумался о покупке... Нескольких кустов. Штуки 3-4 не более. 4 куста слегка хватит на прикрытие слабых зон почти на каждом танке. А если же у вас с финансами все хорошо, и прем-танк вы все-таки хотите купить, тогда опирайтесь на те аспекты, которые я указал ранее. Например, если вы хотите прокачать ветку, тогда берите, конечно же, топовый прем-танк. Если вы хотите полезный танк для прохождения каких-нибудь особых боевых задач, тогда берите прем-танк 3-4 ранга. Если вы хотите какой-нибудь фановый танк, тогда берите, например, Брумбар. Если вы хотите заработать серебра, тогда ищите какой-нибудь более-менее играбельный танк с хорошим коэффициентом заработка и покупайте его. Но у меня на этом как бы все. Благодарю всем за просмотр. Если ролик для вас был хоть в какой-то мере полезен, подписываемся и ставим лукасы. Ну и все пока, ребята, и до новых встреч.